Хочу представить вам набор для подростковой кожи. Средства данного набора закрывают практически полностью потребности кожи подростка увлажнение, в увлажнении, в каком-то, может быть, противоспалительном эффекте, если есть некоторые проблемы, уже появились в момент наступления пубертата. Что у нас здесь находится? Здесь находится прекрасный совершенно очищающий мусс. Он интересен молодым людям и девушкам тем, что он имеет очень приятную текстуру мусса. Здесь пенообразователь, когда мы выдавливаем этот мусс на ладошку, получается такая очень тактильно приятная и вкусно пахнущая пенка. Содержит он депантенол, сок алоэ вера, мягкие поверхностно-активные вещества. Здесь нет сульфатов, здесь есть кока-глюкозит и т глутамат Поэтому для самой даже чувствительной кожи он подойдет Дальше в наборе у нас тоник. Для жирной проблемной кожи, но он подходит не только для жирной проблемной кожи. Это прекрасный балансирующий тоник на основе себе компонентов гомомелиса например, зеленого чая как антиоксиданта. И э, этот тоник может использоваться, когда кожа даже не обладает повышенной себопродукцией. То есть мы наносим его на ватный диск и протираем лицо после умывания. Дальше, если у подростка нет проблем с высыпаниями, мы можем использовать увлажняющий гель плюс с достаточно лаконичным составом. Увлажняющий препарат содержится около веров, гель как пребиотик работающий, как увлажняющий компонент, и содержит он гиалуроновую кислоту высокомолекулярную. Этот гель наносится в очень небольшом количестве, он безумно экономичный, буквально одного нажатия хватит на все лицо и даже на шею. И наносится он, как правило, утром, потому что вечером подростку, в принципе, хватит просто умыться и протереть кожу тоником. Если же есть воспаление на коже, то можно использовать уже, Специализированное средство, которое наносится на участки с воспалением, это сыворотка стоп-акне, в которой э, в составе находится азолаиновая кислота, себрегулирующие компоненты на основе цинка магния, меди-депантенол, то есть полностью комплексный препарат такой флюидной текстуры, oil-free. И э, опять-таки, если есть высыпания или какие-то проблемы, можно использовать для увлажнения ухода за проблемной кожей гель Демотен, который содержит уже... Лечебно-профилактическую дозу серы, которая мешает патогенным бактериям размножаться. Гиалуроновую кислоту сокола вера хорошо увлажняет. Его можно использовать и утром, и вечером при необходимости.